При недостатке кальция, вот когда у нас не хватает кальциемии, возникает тоже могут наблюдаться нарушения катаракта, может наблюдаться развиваться. Вот про любых нарушениях связанных с ионами кальция я вот рассказывал, когда про хрусталик говорил катаракту, говорил, что вот изменения ионов кальция как гипо, так и гиперфункция, они могут приводить нарушение прозрачности у хрусталика потому что это связано с тем что там работают кальций от этой фазы специальные ферменты от которые связывают ионы кальция и их нарушение оно может приводить соответственно повышенная функция образования толей кальция и друз так называемых или кристаллов ассоциатов внутриклеточных хрусталики, которые будут вот, вызывать помутнение, рассеивание света. Либо вот как я уже сказал, при недостаточности кальция тоже будет происходить нарушение вот этих ферментных систем и, соответственно, нарушение метаболизма в волокнах, в клетках хрусталика. Соответственно, будет нарушаться прозрачность, опять же. Вот. Ну, при данном, соответственно патологии нарушениях 10 с на 2 7 9 и нужно закапывать плюс попить 1 21 тот же самый виаргоны. вот обязательно можно попить еще 30 30 виаргон тоже очень важно при различных глазных патологиях противовоспалительный фактор